Я бы хотела, у нас очень много вопросов по практике возникло у докторов. Зона препарирования. Вы откладываете глубину рецессии, измеренную плюс 1 мм от вершины анатомического сосочка. Это зона начала препарирования хирургического сосочка когда вы моделируете, препарируете слизистый, полнослойный слизистый лоскут. К этому измерению вы добавляете еще 3 мм опекальной рецессии. Таким образом, расщеплять, мобилизировать слизистый надкостичный лоскут вы можете только в том случае, когда вы получили Глубину рецессии плюс 1 и плюс 3 миллиметра, зону слизисто-костичного лоскута полносойную, выше опекания глубины самой рецессии. Соответственно, фактически в основном это уже переходная складка у пациента. То... Еще раз, препарирование более удобно для вас. Если вы будете делать, особенно для тех, кто будет делать это впервые, будет удобно заводить, выполнить сначала горизонтальные разрезы по сосочкам, потом вертикальные трапецевидные разрезы с широким основанием трапеции опекально. Скальпель устанавливается параллельно оси зуба на центральную поверхность. Полнослойное препарирование в области самой рецессии, опекания ее с бреющим разрезом, сходящим на ней, раз... одновременно расщепляющимся в сторону вертикальных и проксимальных разрезов. Таким образом, вам будет легче ощутить вот эту зону расщепления и препарирование слизи расщепленного лоската в проксимальных про... поверхностях. При фиксации вопросы вызвал Двойной обвирной швов, последовательность и так далее. Первым, первый шаг мы сопоставляем хирургически с анатомическим сосочком. Вколы иглы 1 мм от маргинального края, не выше. Петлевидный шов, который вы накладываете, должен быть горизонтальным. При наложении петли вертикально, на слизь на косичном лоскуте, вестибулярно, там, где вы делаете второй вкол поднимет хирургический сосочек над анатомическим. Это будет просто эстетически некрасиво. Вам придется накладывать еще один корректирующий между шов обычного узловой. Это просто дополнительная работа будет для вас. Что страшного в этом нет? но Более аккуратно будет выглядеть, если вы отступите один миллиметр, сделаете горизонтальный петлю, а не вертикально. Ну а теперь мы обсудим с вами... Все-таки еще раз алгоритм выбора методики, потому что я считаю, что это самый большой залог вашего клинического успеха. Вы все оперирующие хирурги, вы можете себе представить, как работает и э скапели в ваших руках, э и его держать, или как вы фиксировать те или иные лоскуты и трансплантаты. Но выбор методики очень важен для клинического применения, потому что. Каждый пациент индивидуально каждая клиническая ситуация его полости рта, даже каждый зуб его индивидуален, И для каждого зуба, для каждой клинической ситуации у вас может быть абсолютно своя методика, абсолютно свой подход. Еще раз мы обсудим с вами о том, что важно, учитывать при выборе методики при принятии клинического решения о том каким образом вы будете оперировать пациента и почему. Естественно вы должны учитывать какие-то его пожелания, но вы как клиницист должны уметь тоже настоять на своем решении на выборе определенной методики операции. Что очень важно и что, о чем мы будем говорить сегодня весь день, это о ширине кератинизированной десны. В данном случае имеет значение, насколько ее достаточно опекально. Если опекально ширины кератинизированной десны менее 3 мм, то есть она не позволяет нам воссоздать новую биологическую ширину, получить полноценное соединительное тканное прикрепление к поверхности зуба, нам потребуется использование какого-либо транспланта, да, который будет увеличивать толщину тканей и предупреждать рецидив, то есть опекальное перемещение лоскута а в последующем, там, через 2-3-5 лет. А, при первом классе, в, глубина, в глубине рецессии до 2 и более 2 мм, при ширине хокартинизированной десны менее 3 мм, допустимо применение двухслойной методики. И применение либо аута, либо алотранспланта, это зависит от ваших предпочтений, от предпочтений пациента и от того, насколько вы готовы к забору соединительно станодезированного трансплантата, на том, -трансплантат. что после сегодняшней лекции и курса у вас у всех будет уже этот навык. При ширине картинизированные мясные апекально, имеющиеся 73 мм и более хрональное смещение не требует ни в одном, ни во втором в случае первого класса никаких применений односл... никаких неоматониалотов, не несплантатов. Достаточно применять однослойную методику, и вы получите эстетический результат, клинически хорошо прогнозированный. При наличии ширины керотинизированной десны латеральные рецессии менее 6 мм. Опять же, будет рекомендовано в первом случае в первом классе до 2 мм обычный однослойный методика коронального смещения. В первом классе, где глубина ретесии более 2 мм, корональное смещение будет рекомендовано двухслойно. При предпочтении я бы все-таки обосновала применение аутранспланта, потому что. Дополнительная зона операции, работа с донорским местом, усложнение хирургического вмешательства будет влиять и на <coughs> сам послеоперационный период, и на операцию. На результате она сказывается никак не будет. Наличие ширины картинизированной десны Дорами в 6 и более миллиметров мы обсудим с вами на следующем модуле, потому что это будет наш следующий этап. Это латеральное смещение. Также огромным значением будет такой параметр, как наличие образии твердых ткани или ее отсутствие. В случае наличия образии при глубине рецессии более 2 мм при первом или втором классе будет требоваться однозначное перекрытие зонообразия э, при корональном смещении или латеральном смещении э, в случае того, потому что э, зонообразие будет являться э, зоной для аккумуляции налета, сначала сгустка, потом сгусток, когда он нас рассосется, он не даст нового прикрепления образуется патологический карман и будет зона постоянного проникновения микробной инфекции, зубного налета, зубной бляшки и присоединение ассоциации воспаления в этой, в этой области. И такой показатель, как толщина геразинизированная на Дисней, будет с нами сопутствовать сегодня на протяжении всех моделей мы будем постоянно о нем говорить. Толщина кератинизированной десны менее 1 мм или так называемый тонкий биотип фактически во всех классах будет требовать двухслойных методик, вследствие того, что сам биотип диктует в данном случае нам с вами желание его укрепить, толстить и сделать его лучше, каким-то образом изменить его. Возможно, применением и ауто-, и аутотрансплантатов, в каких-то случаях только аутотрансплантатов, и мы об этом обязательно еще поговорим. Толщина керотинизированной десны 1 мм и более, то есть средний толстый биотип, не всегда будет требовать применения двухслойных методик, что, в общем, тоже в таблете достаточно хорошо отражено.